Всем привет, на связи Офисерк, и сегодня мы с Делом продолжим играть в игрушку Human Fall Flat. Ну а что из этого получилось, смотрите прямо сейчас. Рекомендую запастись всякими вкусняшками и чайком, и, ну, вы в общем поняли. Приятного просмотра и приятного чаепития вам. Ну что, Офисерк, забрались мы с тобой на эту горку, а что нам с этой горкой делать-то надо, вот я только не пойму. Мы тут все забрались. Тут вот я, из -за этого а, а, боже! Че? Я свалился с горки. Вай, боже. Да, поймал. ФСРК, знаешь, что такое таскать бочки? Ты так и будешь бросать бочки никуда, да? Так, ладно, я, короче, падаю. Ты так и кидаешь бочки, да? Ты в курсе, что от этого ничего не изменится? Я знаю. Поехали. Ну, может, тогда давай бочки мы правильно кинем? На, ну, фиг с тобой, короче. Так. Раз. Два. Ты чё, даже долететь не смог? Угу. Меня бочка привела. Что, в принципе, вполне логично. Так. Да уйди ты отсюда, господи. Это горка. Уйди. Горка. Удец. Да уйди отсюда, ты бочке мешаешь. Все. Давай бочка. Теперь ты должна докатиться. Опа, видал? Видал? Так, я пойду. Нет, ты, ты никуда не пойдешь. Сначала пойду я. Воу! О, я допрыгал. Уоу! <свари> Смотри, все перетащили, но только зачем не понять? А куда <плодисмент> дальше? <плодисмент> так, подожди, там их появилась? Нет, не появилось вроде. Ну, ладно. А куда нам дальше-то идти, -то, ты мне объясни? А, <связи> все, я понял. Вон тросина какая-то сверху. Нет, нет, нет, тросина нам нафиг не нужна. Так, Вот это вот, вот сюда пока прячем. Бочку надо как-то опять на папа поставить. Оп! О. О, стой! Держись. Так, теперь. Да подожди ты! Отпусти ее, стой. Вот, все. Вот, вот, вот. А ты феерк моржовый, отпусти. Да подожди ты. Я полез первый пошел. Ту-ту-ту, ту ту Так, стой. Так, ну наверное. Стой! О, о, все, иди в окно свое. Оба, оба. Что мне теперь делать с этим? Разминаться. О, отлично. Стой, блин! Будешь барабанить по утрам? Топ топ топ топ топ-топ. Ладно, это была карма. Давай прыгай уже в свое окошко. Оба! А зачем здесь? чтоб ты спросил? Я не знаю зачем. Но это единственный ход, который я тут нашел. Может тут какие-то другие ходы есть. Но... Ой, ой, ой, ой. Сюда на еп Ё... нет, здесь не очень. Не, нам сюда, походу, не надо. Зачем? А, так, стой. Я вижу Давай. балку, которую мы сбросили. Подожди, ну куда-то ведь это должно вести. Ну, Нахрена мы иначе прыгали-то просто. Серьезно? Капец. Что? Вот. Это дальше путь. Не толкайся, подожди. Вот. Капец. Я очень хочу жить. Зацепи меня. Ладно. Во, о, вс ⁇ Не, все отпускай, отпускай. Отлично. Да отпусти ты, господи. Отпусти. Майс. Зачем ты мне подмышку чешешь? Вовремя ты отпустил, я тебе хочу сказать. Иначе бы я уже бы тебя послал. Да-да-да-да. В жопу иди. Да! Ты конченый. У нас все получилось. Ну, это хорошо, да, у нас все получилось. Вот у меня, кстати, не очень. Я до сих пор пытаюсь выжить. Лови меня. Нет. Все. Иди нафиг. О? Да иди нафиг, я сказал иди сюда. Так, стоп. Где следующая... Эй, дырка. Так, подожди. Давай, мы посмотрим Вот оно что, смотри. А зачем нам это? Да уберись ты, господи. Молодец. Да уйди ты нахрен, ты заколебал уже. Эй, либо нет. помогай, либо стой, не, не это. Зачем ты меня под эту хрен съешь? Ты в курсе, что я пытаюсь ворота поднять? Они, кстати, поднимаются. Угу. О -о -о. Я, я хочу до конца поднять. Молодец. Понял. Ну иди, иди туда. Так, слушай, ну вроде я как уперся. Финалочку. О, тут Макс, смотри. Трубка. На дуй. дуй. Нет. Дай трубу. Дуй. Дай трубу сюда. Да дай трубу сюда. О, господи, боже. Молодец. А почему я пытаюсь пройти? А ты пытаешься. Пьяный русский. Молодец. Пьяный... Иди нахрен. Ладно, я без трубки. Нахрен мне ваша трубка, нахрен мне ваше все. Молодец. Да уйди, Господи, от Уйди, хрен с тобой, короче, пошел нафиг. Молодец. Нет. Ой, там что-то больно. Вау, нифига куда я. Опа. Там больно. Подожди. Стоп, а. А-а-а! Чего? Охренеть. Зацепиться, типа за ней. Так так и надо. Его надо либо сбить нам сюда, этой хренью, либо. Ее повесить на цепочку. Угу. И таким допрыгивать. допрыгивать Да, только я не могу туда просто так. Надо прицелиться. Опа! Опа. А что произошло вам? Ты видел? Просто ты упал, отцеп а что-то отрикошетила Да вот я тоже что-то не заметил. Или что, или что надо сделать с этой металлической хренью? Подуть? Фу -фу. Так, ну-ка, блин, да я и зацеп не могу зацепиться, как бы. Что за фигня? Я только ожил, мне прилетела какая-то задница сверху. Блин, я все-таки не могу врубиться, ну вот, она зацепилась, подожди. Вот она по этой хрени проходит. Не, у тебя не в ту сторону а... была повернута. Да я понял, что не в ту сторону она была повернута. Фишка. Ключ. Давай поверни ты в ту сторону. Я просто не могу понять, что там происходит после. Потому что я вроде на ней виз. А -а -а! Она рвет цепочку. Но, но достать фонарь все равно там надо. Хм. А вот как его достать? Это уже вопрос третий, как бы. Потому что, видимо, цепочку мы так не повернем. Да блин. Слушай, короче, смотри, как делаешь. Ты мне вот этим концом. То есть, вот тем концом, закругленным, mm -hmm. поддашь эту хрень, чтобы она прям наконечником у меня была. А я, стоя здесь. Стоя здесь, я сказал. О, все, отлично. Молодец. <laughs> Тихо, да блин! <сёк> Эх, Нет, давай. молодец не тепло не холодно вот, вот, вот. так фсрк можно без выдержи вот в пожалуйста подожди подожди я тут держаться даже не могу толком все так. отпустил я понял что ты отпустил <сёк> <сёк> так. И что Ну эту хрень я отпущу сейчас Потому что я на ней стоять не могу. Вот что самое прикольное. Хм. То есть тут, короче, надо как-то встать. Да. Да подожди. Да подожди. Да подожди ты, господи. Дай мне туда запрыгнуть. Подожди. Эй, блин. Я просто-то как-то не могу до фонаря дотянуться. Там что-нибудь происходит? Нет, отпусти, отпусти. Все. Ага. Тебе надо пониже взять. Да, да, да, вот я об этом как раз и говорил. Да елки. Да, стой стой ты, господи, боже. Сейчас я буду проводить. Ну ладно, давай, давай. Я тебе подам сейчас. Так. Нужно как-то подать так, чтобы прям оконечником. Держись. Вот тебе твоя палка-копалка. Вот ты схватился, а второй рукой не схватился. О, блин. Вот, все, схватился ты двумя, все. Подним Поднимаю. Поднял, молодец. Там не вот чуть, чуть совсем. Да, там неустойчивая хрень. Я вот пойму... А, вот, подожди, а здесь? О. И что? Подожди, и что? И что, и что нам Вечеринка! это дает? Так ну допустим. Нет, не допустим даже. Это бред. Нет, это не бред. Фонарь можно оттуда сбить таким способом. А мы, кроме как на фонаре, по-другому хм. не пройдем. Повиснуть на этой хрени не варик, потому что она цепь просто прорывает, нахрен. То есть нужно каким-то макаром. Я не знаю, каким точно, но каким-то нужно. Тык тык-тык. Типа как окно моешь. Давай. Нет. Блин. Нет, надо ниже, ниже, ниже. О, о, о по... веди, веди. В сторону, да. Да я знаю, что Нет. я веду. Ну-ка, если на себя. О, давай на себя, цепь. А, кстати, да-да-да. О, наконец-то! Полчаса мы дребались оказывается, просто надо было на себя эту хрень А вот теперь будет вообще старкиллерская. Два дебила это сила, три дебила это вообще мощь. Нам пока двоих хватает. Я знаю, как это делать, подожди. Тут же не зря есть вот эта платформа. Чуть ниже. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Она правда ни хрена неустойчивая. Но с нее прыгать удобней. А вот раскрутиться с нее будет тяжелее. Подожди. А нам куда вообще надо лететь? Объясни, пожалуйста. Я вот так сюда. вижу. На, на мельницу, вот, да. Да, на мельницу. Так, раз. А мы, Назад. Не, мы не раскрутимся. Мы не раскрутимся тут. Короче, падай. Не-не, не отпускай. Я тебя буду скачать. Да, отпускай, ты, господи, мы все равно здесь не залетим. Отпусти. Опусти. Вот, все. Просто смотри, в чем не варик. Мы не можем раскачаться, потому что тут, типа, мешаются камни и тому подобное. И нужно, значит, как-то с этого боку прыгнуть. Да не меня же! Вот. Нет. Так, подожди, я сейчас... под чего? Я могу фонарь на землю сюда затащить? Подожди, дай-ка я ее скручу. Зацепишься, когда я его сюда приглаку? Прыг. Ну попробуй или за меня зацепиться как-то. Я, короче, буду качаться, а ты попробуй прыгнуть на меня. Сейчас я еще раз попробую. Потому что я ее как-то... Вот он, я... Блин. Я тебя вообще не вижу просто, чтобы вот ты фиг. понимал. Во, во, во, во, во, смотри, я его держу. Ох, господи. Тихо. Так, подожди, я сейчас еще раз попробую. Я прыгаю. Во О, отлично. Все. Давай, короче. Направление на землю. О, Раз. Можно было, наверное, даже. Не, давай еще разок. Mm -hmm. Два. И на третий. А, ну ладно, я на третий прыгну. У -у -у -а -у -у -а -у. Опа. Так, подожди. Ту руку, ту руку. Я держу. Да все, я сейчас сам подтянусь. <с streak> Закалевал. <сует> Эй, отпусти мои наушники, они тебе не нужны. Так. Оп. Еще одна бочка, да етить колотить. Так, подожди, а зачем она нам нужна? Тут есть лестница, это раз. Там пчелы. Лестница нормальная, это два. Она застряла. А. Все, сохранение. Все, Со я, я ее сохранение. забрал. А куда? Что? Подожди. Че? Чего? Кого? Кто там? Что за зверь? Слушай, я, конечно, не уверен. Тут есть один трос. Может быть, по нему нужно. Но mm. тут меня напрягает вот эта мельница. За которую можно, собственно говоря, взять и зацепиться. Так, следующий. Я вот только не знаю, зачем я это делаю, но надеюсь, зачем-то это надо. Блин, ну я, кстати, почти долетел. Куда лететь-то надо? Да я не знаю, вот там островок противоположный, но я не уверен, что туда вообще надо лететь. Мне кажется, на верхушку мельницы надо. Зачем тебе на наверхушку-то мельницы? Я не знаю оба не не на верхушке мельницы никаких тросов даже нету ну-ка да все я долетел отлично почему вот я на верхушке Ну ты на верхушке видишь где я нахожусь типа ага. нахрена тебе на верхушку там ни тросов ничего нету ты. тут короче есть наковальня а что еще тут? Что тут надо-то вообще сделать? Я не пойму. Так, ну домик я, допустим, открыл. Так, а что в этот домик-то нужно? Вставай. Он пустой. Подъем. Так, там еще... Пол... А, подожди, тут еще полено какое-то есть. А, так. <С thankedyle> я вот только не пойму, зачем это все нам надо. Вот эту хрень попробуй бить. Она же этот, может сломается и типа песок посыпется. Так, подержишь? Подожди, подожди. А, я понял. Так, стой. Да ладно. Нет, не ломается. Да не будешь ты бить, она не ломается, да. Так. О, вот так. Так. <связывая> Слушай, это за этим нужна была бочка. Подожди, а если ты поддержишь mm -hmm. То есть подержи ее просто вот так вот. Да-да-да. Mm -hmm. Мне просто даже самому интересно. Блин. Я с нее соскальзываю, короче. Да. О, я стою. Угу. Ну, знаешь, даже в прыжке я до туда не достану. А что там есть-то вообще? Зачем Поподожди, нам. Подожди, а если я сейчас попробую. Опустись вниз. Ну, в смысле, держись. Да, да, да, да, да, да. Давай. Ты хочешь за мою бошку, типа, зацепиться? Сейчас Это Липучки. Оп. Ну. Нет. Знаешь, ну такое себе. Нет, подожди, подожди, а там же еще была, короче, какая-то штука. Вот это типа. Да, да, да, да, да. Наковальня. Набери наковальня. And Точно! Наковальня убирай. Доска. Доска. Доска нам сейчас будет нужна. Почему наковальня? Но... Тоже этот. Наковальня будет нужна, чтобы держать вот эту хрень, мне кажется. Но только. А, -а, -а, -а я понял. Качеля, типа. Но так, не стой. качели. А... А да, да, да, да, да, да, да. Отодвинь ее. Отодвинь ее. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, Так. Понял. Вот так. Вот... А. Так, а я один ее, её... о, поднял. Прикинь. <imma> Прикинь. Прикольно. Но только один я все равно ее не установлю правильно. Мне Тей. так кажется. Да. Вверх. Так, да, да, да, вот все, все, все, все, все, все, все. Да куда я бегу, господи? Так. Да, зацепи, зацепи ее, молодец. А, да и не, я себе, я скорее, говорил офицер. Так, теперь, короче. Теперь нужно вверх. подними эту доску, подними доску, доску, доску, доску, доску с той стороны, с той стороны подними. Вот, стой. Да. Нет, не, не убирай ее. Просто подними. Так. Не, все-таки пододвинь ее чуть-чуть. На себя. Чуть-чуть. На себя? Да, мне нужно. Вот. Так, наковальню тащу. Да, наковальню тащу. Капец, она тяжеленная. Так, все, оттащил. Так, теперь давай равнять на меня чуть-чуть. Оу! Так, теперь давай, короче, на ковальне мы придавим. Во. Короче, наковальню нужно поставить сюда сейчас. Вот. Подожди. ее так поставить? Вот так, короче. Ну, то есть, ты понял, что я хочу сделать, да? Типа -ля -ля -ля -ля -ля. обычный рычаг. Нет, это так, не, это так не работает. Подожди. С другой стороны, возьми вот этот брус, который я достал. Брус. Да. Брус всемогущий. И тащи. Да. О, видал? Видал, mm -hmm. видал, что получается? Так, давай теперь с этой стороны. О, да, да, да, да, да. О, не Нифига. А, и все правильно, все правильно. Теперь, давай помогай с наковальни, берись. Подожди, может быть, сейчас тащить сюда. Можно наковальню вот сюда поставить? Сюда. Так вот, давай, потом сюда. Одному не поднять, наверное, подожди. Почему нет? Смогешь? Так. Не. Она же цепляется. Подними с того края. Я просто не могу ее сюда затащить. О. Так. О. Отлично. Так, теперь давай сначала выровняем нашу качель. Не-не-не, подожди, подожди, подожди. Так. О, отлично. Так. Так. И теперь попробуем эту качельку как бы и поставить. О. Ты едешь. Я знаю, что я еду. Сейчас уже не поеду. Никуда. О. Держись. Держись. Я очень сильно люблю эту наковальню. Все, короче. Мне кажется, все. Ну, сейчас попробую. Ну, почти. Да, Чуть-чуть высоты не хватает. Чуть-чуть. Все нормально. А, а я, кстати, не мог. Ну ладно, сейчас попробую еще раз. у у о, да, все смог. Отлично. А, Да ты заколебал. Так, а что нам тут-то делать надо? О, сохранение пошло. Отлично. Капец, что это вообще за дичь? Куда нам теперь надо? А куда нам надо отсюда? Вот ты мне только объясни. Дырка. Дырка. Где дырка? Вот она. Аккуратно. Опа. вот она, Подожди. А туда. что будет, если мы туда упадем? Чего? -а. Куда мы попали? Ха. Двери, были. Ч ⁇ за пещеры, я не пойму? Ух. Нет, ух подожди, ух. ну тут что-то не то. А тут выше можно? Все-таки ты вниз. Да аж? выше можно, да. Ой. А вниз не вариант. Вниз ты сразу угу упадешь. угу йо-хоу вау-хоу да что, ж ты носишься как бешеный та-та-да та то так подожди что тут? а вот все, нашел. так да можно не за меня пожалуйста? Самой свиной хвост где отсюда вот заметь я за тебя не цепляюсь вот ты назад когда будешь бежать разгонишься капец как а тут так нужно поворот типа пройти держась гранина тут обрывы камень Слушай, а зачем мы падали вниз? Не знаю. Если мы все равно забираемся вверх. Чтобы этот вот... камень куда-то долбануть. Куда вопрос? Так, камень есть. вопрос меня поднимешь? Нет, уже не поднимешь. Так, а я поднимусь сам? Не, и сам я не поднимусь. Тебе нужно ступеньку спускаться. Как ты? Я понял как ты не поднимешься давай так. руки вверх 3-4 я изначально руками неправильно зацепился поэтому и не поднялся так а куда вот. нам этот камень-то вообще надо катить вот мне интересно сейчас я попробую вот. туда оба оба это сейчас все рухнет нафиг нет, не рухнет. Да, там шатается хрень. Я знаю, что шатается, а чё с шаром-то делать, ты мне объясни. Куда мы вообще идем, ты мне объясни. Оп. Ох! Японский бог. Че-то, мне кажется, мы не то тут делаем. Ой-ой-ой. Так, я шарик этот правил. Короче, вот какая-то ходиульина. А, -а, -а смотри, все. вот, вот, вот, смотри. Новый вот ход. Да. Надо было только. А что ты хочешь Его... сделать? Забраться хочу обратно. Так вот же, вот здесь вот вроде. Так, как тут можно... еще один ход появился. Вот, когда они не... не бегаем, не прыгаем. То ли ложные ходы, то ли какие ходы, я не понимаю. Я думаю, нам надо вот сюда вот-а. Оп-оп. А, оп, оп, а оп, я думаю, нам надо вот сюда вот-а. Здесь тоже ход. <связывая> Чё, оба хода не те? <связывая> да нет, <связывая> мне <связывая> кажется... Я на этот забраться это... не могу. Ну, давай. Прикинь, если оба будут правильные, вот это будет вообще заметно. <связывая> Ай, блин так ну что ж ты будешь делать свинина цепляйся <unikritucking> цеплючая свинина молодец вперед <eagle моя AMA depth> <ос cerve> слушай как я еще не устал ну подтянись a... о да. есть я здесь не, ну это... Зачем ты только там здесь? Не, ну тот ход, вот я тебе говорю, я пошел здесь, все упало, и вот но... этот только остался. Там-то я А был я уже. когда шар сбил, тот ход новый вот этот появился. Хм. Вот. Да нет, да... он был. Нет, его не было. Был? Ну как такового? Ну он был, но он по-другому был. Смысл-то тот же, так же забираешься на эту платформу, там пропасть, которая вон упала, и она ведет сюда. Да ты что, правда. Mm -hmm. Так, ну допустим, ладно, хорошо, а че ты там хочешь Японский! сделать? Че... Я пришел к катапульте, и тут, кстати, ход, ты можешь просто снизу пройти. Так, ладно, там снизу уже ты забросил? Я понял. Подожди, а чё за катапульт? Так как мы вообще сюда попали? А! Боже! Еще! Как ты на этой хрени вообще забрался? О, отлично. Да. Цепляюсь своими ручками, ножками! Ой, ой, и всеми делами, какими <связать> только можно. Я бегу! Тут вороня! Кричит. Я заметил, а куда э... нам надо. Смотри, есть дырка туда вон. Вон, вон, вон, дырка. Так, подожди, подожди, подожди, подожди, подожди. Есть. Я. Вот эта хрень. Но я не знаю смысл. Я понял, зачем? Я понял, зачем катапульта нужна. Готовься. Сейчас будешь меня отправлять. Типа ударишь так. и откроется Не, вообще не ударишь. Давай, отправляй меня. Ух. Надеюсь, все будет правильно. Вот. Вот я и Нужно говорю. вот Так опусти. Ударишь. Ну и... только за нее надо было цепляться. Я не ударялся. Я за нее зацепился и с весом протаранил. А тут ага. дырка. Надо еще повторный выстрел делать. Не, не повторный выстрел. Мне кажется, вот это бревно не просто так отломалось. И если ты будешь добрым мне, поможешь. То, думаю, мы сможем вместе поставить как-то давай это... Подожди. Блин. Можешь идти, в принципе. Да подожди. Отпусти. А, господи, как меня тут колошмять <связь> это. <связь> <связь> <связь> <связь> Что происходит-то можешь мне объяснить? <связь> а, позже выравнивай давай, короче, меня. Да выравнивай! Я сейчас грохнусь нахрен отсюда. Ва. О, вс ⁇ Стой, да куда ты? Да куда ты ее тащишь, что ты мне объясни? Все. Мы потеряли его. Да. Ну, не совсем потеря. Куда? Куда? Сейчас потеряем. Я понял, я понял. Я хочу потерять, Сэр. чтобы оно по новой прилетело. А, ага, понял. Тогда вот так. Опа. А прилетит? Да. Да, прилетело, значит, нужна. Значит, действительно нужна эта штука. Я был прав. Окей. Хм. Ну, на самом деле, да, без этой доски ты катапульты просто не проберешься. Нужно как-то ее взять. Нужно как-то. Да тут рандомчик, в принципе, начинает работать. Подожди, стой, давай ее положим сначала горизонтально. Вот, вот так. Так, отойди. Ну хотя ладно. Хочешь выправить. Да, да, да, да, да, Ну, Давай. Ну давай же. Одной правой отпусти. А, Э, так. Опа. Нет, стоп. Отодвинуть вот, хочешь. Опа. Вот как бы мне ее-то так поднять? А, да. Слушай, попробуй под нее залезть. Под нее залезь. Снизу, да. О, отлично. И иди вперед. Но под ней как бы. Так, уже немного получше, но все равно. Что-то не то. Ладно. Следующий. Меня богает, когда я так делаю. Да, бывает. Слушай. Не варик. Ну давай попробуем ее тогда поднять вот, вдвоем. Вот, вот. Я... Да блин. А вот так. Ох, я отлично. ее подун. Как-то мы ее мудрились поднять в верховерхотору. Так, держи. Держишь? Угу. Да блин, мы ее уже мы ее уже потеряли. Подожди, отпускай, отпускай. Оп. Так, еще одна попытка. Я думаю, Где... все-таки надо одному тупо держать, а второму пробраться. Да вот и. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, офицерка. Вот смотри, я сейчас ее... Не, ну можно поставить, но так бы быстрее и проще. Мы тут ради проще или ради решения головоломки, офицерка. Так, хорошо, офицер. Я не держу. Я обнимаюсь. Да. Что с ней не так? Объясни мне, пожалуйста. Так, давай ее тогда вытащим вообще. Это возможно? Эй, блин. А, понял. Да. А вот сказать, что я одной рукой за мост держусь, да, это как бы... Не, зачем? Так я же не вижу там. Да-да-да. Ой. Да. ФСРК. как... Возьми... А, поздно уже. Так. Я взял. Эй. Блин, она меня уже заколебала, на самом деле, эта доска. С другой стороны ее возьми. Все, я здесь держу. Куда ты держишь? That's... Ладно, иди, держи, все, заколебал. <сíts> <сíts> Знаешь, у меня сейчас уже дикое желание катапультой пролететь, <сíts> <сíts> <сíts> <сíts> потому что это, по-моему, проще, чем поставить. Причем, давай, так, ну мы уперли. Стой, стой, стой, стой, стой. Ты куда ж ты, господи боже. Держи я... ее с той стороны, держи, поднимай. Короче, нужно сделать так, чтобы... Блин. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Ну блин, нет, заново нет, нет, заново? Вот, нет, окей. Да нет, нет, окей? Вот отпусти нет, теперь. Отпусти. Видишь? нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, Давай, пододвигай. Стоп. Так, теперь поднимай ее. Угу, поднял. Окей. Иди. Так. Теперь... Подожди. Отпусти. Отпускай. Ух. Ё... Ей только сложно очень управлять. Вот в чем весь прикол. Да, я буду держать. На меня стоит. Нет, нет. Иди сзади, возьмись. Еще ниже. Подожди. Да. Где она вообще? Что происходит? Объясни, почему я опять мешу на этой хрени? Боже, и меня растолкал, да? Так, короче, вытаскивай эту хрень. Ой, блин. Да. Камень! 8 гребаных часов. Ой, вот камень. Какой камень тебе нужен, господи. Что? Почему Он держится, потому что. Об него сломалась деревяшка, дурашлеп ты. А сейчас забагается это бревно, вот тогда что ты с ним... Ладно, я, короче, полетел с ним. Насколько это, конечно, возможно. Надо, короче, его опять сбить. Может, ты поможешь? не? Я его один сюда затолкать не могу. А, не могу, подожди. все. подожди, дай, дай. Стой, подожди, так можно, наверное... Подожди, мы же можем реально, когда ты будешь висеть, его туда засунуть. Ну давай попробуем, ладно. Ой, меня сейчас перехандрит. Что вы, подожди, что? Иди, висни. О, на радуге повисни. Подожди, а это что тогда получается? Получается, отгадка. Я думал, как бы в дырку надо было поставить. Ну ладно, хорошо. Да. Давай. Пошел. Да? Действительно. Офигеть. Все было куда проще, чем я думал. Э и тут, короче, выход, все. Оба. Там. Опа. Все. Мы прошли. Прикинь. О, мы чё, ру и круза, что ли? Сморяю. Куда нас выкинула Да, походу, в следующий Крысо раз мы будем отсюда капец. спасаться. Да, на лодочках причем. Интересно, а вода нас, а нас по-моему, убивает, да? Угу. Ну, то есть, да. Так просто... Чего? Да. А я просто зависло и полетел. Да, Она плывет? Ты ее только что -то перевернул. В общем но это будет уже совсем другая история лодку нам уже мне кажется так не вернуть хотя не знаю может она как-то вернется в общем на сегодня все спасибо что смотрели это видео с вами был дел и офисер обязательно подписывайтесь на наши канальчики и ставьте да. лайки и еще много не мог никак поставить эту гребаную палку о, я спрашиваю. Вот он. Опа! Вот он. В общем, всем удачи и всем пока. А мы пошли в вальс концов. Ну и жига-дрыга какая-то. Ту-то-ту-то-ту.